Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Сегодня я отвечу на часто задаваемый вопрос, который вызывается недопониманием самого процесса. Центральный замок, как он работает, как его обнаружить в автомобиле, как к нему подсоединиться так, чтобы он работал корректно. Я хочу вам показать на примере вот именно вот такого универсального китайского привода. Здесь находится электродвижок, редуктор, ну и шток, который двигает механизм дверного замка. К нему есть тяга, которую можно установить какое-то направление задать, ее можно гнуть. К ней есть крепежные элементы и есть перфорированная металлическая пластинка, которой можно куда-то закрепить, ну и допустим удлинить или зафиксировать куда-то. Но сейчас не об этом. Давайте посмотрим, как у нас работает этот привод. Есть двухпроводные, есть точно такие же пятипроводные. То есть как бы по большому счету разница в них небольшая, но давайте все по порядку. Для чего нужен двухпроводный привод? Он открывает и закрывает, то есть как бы толкатель выдвигается и задвигается, то есть у него поступательно-возвратное движение. Если подать на него 12 вольт на клемму, то в одну сторону он будет выталкивать, а в другую сторону он будет втягивать. Усилие достаточно большое, ну там идет самый слабый, по-моему, два с половиной килограмма и так далее. Сами Движки и приводы, они разнообразные, различные. Я покажу только принцип работы. Вот, казалось бы, подключай плюс-минусом в одну сторону и в другую сторону. Все готово. Но это же неудобно, то есть плюс-минус, как они должны вращаться. Для того, чтобы это все сделать в автоматическом режиме, понадобится реле. Давайте посмотрим, что у нас получается. Реле... Я рассказывал немного ранее. Есть видео по описанию именно реле. Как оно работает, как оно устроено внутри и так далее. И если вам интересно, можете посмотреть сейчас по ссылке этот ролик. В данный момент, то есть, как бы, нам нужно подключить два реле для того, чтобы у нас происходил реверс давайте подключим и я буду по пути объяснять чтобы было наглядно и понятно итак для того чтобы у нас работало э, реле правильно нам нужен, э, нужно определить чем мы будем управлять с сигнализации э, бывает выходит плюс минус то есть как бы их можно сразу цеплять на э, актуатор но бывает, что выходит либо минус на открытие, минус на закрытие. Либо плюс на открытие, плюс на закрытие. Что для этого нужно сделать? На реле, именно у нас на обмотку нужно подать общий. Общий будет противоположный тому, который у нас, допустим, управляющий. Выход с сигнализации. То есть, ну, например... Так, общий у нас с обмотки припаиваем. Например, скажем, у нас управляющий минус. Значит, общий у нас будет плюс. Давайте его припаяем. Так, и подключим. Так, общий у нас будет плюс. Значит, управляющие будут минусы. Для того, чтобы мне управлять, не проводки соединять, я взял вот такую кнопочку. Она не фиксируется в середине, ой, в смысле, не фиксируется на какое-то положение, она в середине. Разомкнута в обе стороны. Вот я черный провод установил для того, чтобы подключить его на минус, будет наглядно. И открытие-закрытие будет у нас на разные реле на обмотку приходить ну и припаиваем к обмоткам к одной и ко второй теперь остаются у нас контакты общие контакты будут выходить у нас на управление актуатором но ну, возьмем их также зеленый и синий провода Ну и так как у нас нормально замкнутый провод будет подаваться постоянно на зеленый и на синий, то, как обычно, стандартно, нормально замкнутые контакты тоже цепляют на массу. Не буду нарушать традиции, сделаю то же самое. Получается, вот у нас питание, которое пойдет на э, силовые цепи. Вот у нас на контрольные. Так, ну все они все равно идут в одно и то же место. На плюс и на минус. Так, берем плюс-минус. Я надеюсь, что визуализация максимально понятная. Так, зачистим. Черный, красный. Так. И красные у нас идут на плюс, черные на минус. В машине провода могут иметь другие цвета. Но принцип, опять-таки, я же показываю. Только принцип. Так. Черный минус. Так, красный плюс. Так, теперь зеленый и синий, которые выходят у нас с этого блока в управления, получается, они будут подключаться к зеленому и синему соответственно на актуатор так сейчас я лишние провода уберу чтобы они не путали нам обзор итак зеленый и синий так цепляем к синему к зеленому соответственно Синий на синий, зеленый на зеленый. Так. И теперь получается у нас минус приходит на кнопку, и при замыкании на какой-нибудь из контактов у нас минус приходит на эту сборку реле. При этом актуатор срабатывает. Так, у меня ток маленький выставлен был. на. То есть, срабатывает в одну сторону и в другую сторону. При этом, заметьте, что пока я держу, актуатор тоже держит. То есть, если оставить переключатель в каком-либо положении, если его оставить подключенным то от напряжения он все-таки сгорит потому что он предназначен для кратковременного срабатывания ошибка многих в машине когда актуатор подключен и здесь получается у нас актуатор как бы если вот найти эти провода на выходе ну найти их несложно то есть сажаем на массу масса у нас во всем автомобиле общая то есть на минус отсадим и проверяем здесь минус и здесь минус. При этом, если включить, то появляется плюс и потом минус. То, что я показывал. А, почему мы не подключаем сюда? Потому что если сюда плюс и минус подключить, то получится совсем не то, что мы хотим. Даже если оно без питания идет. Вот здесь у нас получается здесь минус и здесь минус, потому что реле нормально замкнутыми контактами держит минус. И если мы сюда подключим управление, то получится короткое замыкание. То есть вот он вроде пытается пройти. Но если ток будет большой, здесь будет коротыш и выгорит реле. Вот. Вот это типовая схема подключения центрального замка. Работает центральный замок именно вот в стандартном значении с электроприводами. Но эта схема применяется не во всех автомобилях. К тому же в ней отсутствует защита от случайного нажатия и удержания клавиши. Для защиты от случайного нажатия, например, водитель может на эту кнопку, которая находится на, дверном, на дверной карте, нажать локтем, например, и держать. И то есть как бы это совсем нехорошо сгорят приводы и придется все менять для этого сделаны более современные серьезные схемы давайте их тоже рассмотрим в машине все приводы соединены вот это допустим коса машины мы можем соединить все приводы в одну кучу вот допустим передняя дверь задняя дверь так Синий к синему, зеленый к зеленому, синий к синему, зеленый к зеленому. И э, при параллельном соединении, то есть все приводы будут срабатывать одновременно в одну сторону, в другую сторону. Я думаю, это понятно, что все они соединены двумя проводами. И именно к этим проводам цепляться для управления не получится. Для более правильного управления центральным замком создаются блоки, которые предохраняют именно от того, чтобы не завис привод в каком-либо положении и так далее и отрабатывал то есть как бы на короткое время. Вот давайте подключим к этому разъему его родной блок. И посмотрим, что получается. То есть у нас нужно подать питание. Так, сейчас мы его вытащим. Так, питание, питание, питание. Это плюс и минус. Вот плюс я нашел, минус сейчас найдем. Вот минус. Так, то есть если сюда... Теперь подать плюс и минус. Так. Черный минус. Красный плюс. То у нас получается рабочая схема. Вот два привода. И можно управлять. Ну вот теперь как управлять. А, для того, чтобы управлять, здесь есть... Вот еще провода. Так, и нам понадобится наша кнопка, которая у нас припаена к той сборке Реле, которую мы первой посмотрели. Вот эта же кнопка. Допустим, это кнопка на двери. И к блоку она подключается. То есть, таким же образом, если у нас минус будет на минус. Так, то открытие и закрытие будет на коричневый и белый провода. В нашем случае не важно куда, но надо будет смотреть открытие и закрытие, чтобы срабатывали актуаторы в нужную сторону. И теперь при подаче у нас э, питания... При подаче сигнала на открытие он срабатывает и выключается. То есть, они остаются в нейтральном положении. При закрытии то же самое. То есть, закрылся и опять можно руками открыть. Свободный. И это уже защита получается от перенагрузки. Теперь, э у нас э в машине... Есть дверной замок, который со стороны водителя обычно. он ну, бывает на втором водительском. И он тоже управляет. Но как же он управляет? То есть, когда рукой закрыть водительскую дверь, все остальные закроются. Так вот. На водительской двери стоит как раз-таки пятипроводный. Ну, бывает четырех, То есть, схемы немного могут отличаться. Ну, вот я... Принцип, расскажу именно на этом, то есть соединяем все провода по цветам и назначение. Назначение синий и зеленый провода, как и на тех, то есть он также будет управлять приводом замка. А вот коричневый и белый провода. Они как раз таки э, здесь получается черный общий, они представляют себя практически такую же кнопку. То есть черный провод у них э, получается на массу идет на черный, а белый и коричневый это как вот здесь, то есть как бы замыкается сюда или сюда. То есть при открытии или закрытии здесь перещелкнется кнопка и сделает то же самое. Как видите все... Замки работают практически синхронно, но этот замок то есть нужно немножко пододвинуть. Ну вот давайте разберем вот этот блок и посмотрим, что же у нас в нем и как он устроен, почему он так работает. То есть как бы от реле слегка отличается. И теперь смотрим, что у нас здесь. Вы видите, да? Знакомые нам две релюшки. Соединены они точно так же. То есть общий у них, вот он, как и я соединял. Это у нас сигнальные, получается, на обмотке. И общий контакт соединен с выходом на актуатор. А нормально замкнутый контакт и нормально разомкнутый контакт соединены с плюсом и минусом. Соответственно. То есть минус у нас вот он. На общем сидит. Здесь минус тоже. Плюс и плюс. То есть вот они соединены. Плюсы. И на обмотку. И на контакт. И получается то же самое. Но здесь добавлены Некоторые элементы, которые следят за тем, чтобы отработав положенную секунду, все выключилось. То есть отключают э, сигнал на обмотку реле. Но ну, все это достигается разными методами. Ну, в данном случае вот так. Кроме того, здесь есть еще антенна ну и радиоканал. Потому что этот блок управляется еще из пульта. Ну, это, в принципе, роли большой не играет, потому что сам центральный замок, допустим, он занимает маленькую часть, а радиоприемник с антенной, ну, как бы это совсем другое. Так, и что же мы имеем? То есть в машине, когда у нас коса проводов и ничего не понятно, что, где, и мы проходимся контролькой, то есть, посадив ее на массу, проходимся по всем контактом, то есть мы находим минус, находим плюс, находим еще минус, еще минус, еще минус, плюс, минус, непонятно, что у нас куда идет, почему такой. И то есть светодиодной контролькой поймать, где у нас закрывается, а где открывается, если она управляется минусом, ничего не получится, нужно дать на нагрузку. Вот именно для таких дел я использую контрольку с лампочкой, то есть также сажаем ее на массу. И затем, если проходиться уже, то есть минусы мы уже не увидим, плюс мы увидим, она будет светиться. Здесь минус, здесь минус. И вот при подключении к контрольным цепям, которые открывают и закрывают, мы увидим то, что заставит сработать наши актуаторы. При таком подходе, значит у нас... Минусовое управление. Бывает, что оно плюсовое, но очень редко. Практически я такого ну, видел пару раз и уже не скажу, какая модель автомобиля. Проще всего эти цепи найти в районе кнопки. Почему? Потому что э, на кнопке, если мы подадим, э, ну скажем, от нее в косе, мы тут можем найти быстрее эти же э, контакты и подсоединить к ним. Часто спрашивают, когда подключаем кнопку 100, старт стоп, старт-стоп, она активируется именно плюсовым сигналом с актуатора. Как его найти? То есть получается, я показывал на автомобиле, ну вот здесь, наверное, будет понятнее. То есть если мы в кассе находим в любом месте провод и это масса, скажем, да, ну вот в двери и начинаем тогда пробовать срабатывать. Движки и увидим, что на момент срабатывания центрального замка на нем появляется плюс. Сюда и цепляем прям параллельно актуатору. То есть, как бы обычно там белый и бело-черный. Белый-черный идет на открытие. На активацию кнопки. Белый на деактивацию. То есть получается при закрытии у нас зеленый при открытии у нас синий в вашем автомобиле цвета могут отличаться но принципиальная работа будет именно такая бывает что в автомобиле стояла сигнализация и затем она перестала работать и когда сигнализация перестала работать то и центральный замок тоже перестал работать о чем это говорит Ну, во первых это говорит о том что скорее всего у вас установленный центральный замок и изначально его вообще не было, то есть с завода его не устанавливали. Что при этом делать, если ваша сигнализация, которую вы собираетесь установить вместо той, которая была, предусматривает установку дополнительных актуаторов, то нужно собрать схему так, чтобы у нас приходил плюс и минус, как было, как я показывал в самом начале реле. То есть, в вашей сигнализации будет то же самое реле, точно так же собраны, как и в этом блоке. То есть, выход будет плюс и минус реверсироваться. То есть, если на обоих минус, и на одном из них будет появляться плюс в момент открытия или закрытия. Как вам определить? То есть, если вы сняли сигнализацию и она не работает, то нужно подключиться к массе автомобиля, взять контрольку и прозвонить эти цепи предполагаемые. Они не будут звониться ни на плюс, ни на минус. То есть если вы подключаете к минусу, будет минус, плюсу будет плюс. А эти будут висеть в воздухе. Но при этом, те, которые к актуаторам идут, то есть можно открыть дверь и посмотреть, есть ли там актуаторы. Если они вот именно такого образца или похожие, установленные дополнительно, то заставить их работать можно, подав плюс и минус реверсно. Значит, от сигнализации нужно будет собрать там 6 проводов, те самые, которые были на реле. Их нужно будет собрать в схему которая будет подавать плюс и минус в реверсном варианте при этом когда вы обнаружили что нету не звонится ни на плюс ни на минус то они будут звониться между собой То есть как будто масса. При этом они будут звониться между собой. Но не на плюс, не на минус они звониться не будут. И тогда на них можно подать плюс с минусом реверсно и проверить, что они работают. Но не забывайте предохранитель обязательно. В схемах подключения сигнализации обычно идут Central Locking Output. Это как раз таки и есть центральный замок. Как видите, нарисованы точно такие же актуаторы. И э, прилагается далее обязательно, ну не обязательно, но чаще всего прилагаются несколько схем, как подключается данный э, девайс. То есть можно открыть схемку, и в этой схеме указано как распиновка реле внутри блока, и как его рекомендуется подключить в том или ином случае. все зависит от того, что вы определили в момент диагностики. То есть после того, как вы определились, что у вас электропривод, как он работает, и далее подбираете схему, нужную вам, и она будет работать. Надеюсь, что я достаточно популярно объяснил эту тему. Если какие-то возникнут вопросы, напишите в комментарии, я попробую ответить на них. Если осталось что-то непонятное, также пишите комментарий, либо свяжитесь со мной в удобном для вас мессенджере. Все ссылки находятся на главной странице канала. Всем удачи, увидимся в ближайшее время.